Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными новостями и проблемами в Sea of Diffs. Не так давно я столкнулся с такой интересной ошибкой, которая возникла, видимо, после последних обновлений игры. Да и вообще, как я почитал на форумах, она существует достаточно давно и периодически появляется на экранах игроков после каких-нибудь обновлений. Выглядит эта ошибка вот таким вот образом. В ней говорится, что службы игры временно недоступны, пожалуйста, повторите попытку позже, показывая кодовое название Levin Der Breed. Без понятия, как это переводится, но эта ошибка возникает достаточно часто. Так вот, сегодня я постараюсь тебе рассказать, как решить эту проблему. Постараюсь тебе рассказать про самый актуальный способ, по крайней мере, это сработало именно у меня. А, почему актуально? Да потому что перерыв очень много различных способов, которые имеются в интернете. Пришлось перелопатить тонны сайта, где рассказывают, как избавиться от этой проблемы. Проблема еще в том, что предоставляется совершенно много ненужной информации, которую придется читать и тратить свое драгоценное э, время. Естественно, попробовав один способ, второй способ при повторном перезапуске и заходе в игру у меня продолжала появляться такая же вот ошибка и ничего э, не менялось. Кто-то говорит, что идет рассинхронизация с аккаунтом Xbox, но возможно отчасти люди и правы, но тут немножечко дело в другом. Кто-то говорит, что нужно повторно там выйти из учетной записи и заново в нее зайти именно на Xbox, но это тоже не сработало и мне пришлось все, как говорится, выяснять методом тыка. А в игру играть, естественно, хочется, потому что Sea of Difts является одной из моих любимых игр, и поэтому мне ничего не оставалось как дальше копать и разбираться в этой проблеме. Да, я понимаю, что я сейчас слишком много разжевываю, но это все для того, чтобы ты, дорогой зритель, понял, как сразу же решить проблему, а не искать и не создавать из этой проблемы еще проблему в поиске решения этой проблемы. Ну, ничего себе я завернула, однако бывает же такое. Короче говоря, сэкономлю твое время, поэтому досмотри, да пожалуйста, это видео до самого конца. Дальше я тебе расскажу дельный способ, который позволит решить тебе эту проблему. Действующий способ подойдет именно для обладателей ПК-версии игрушечки Sea of Thieves. Не знаю, как с других, друзья, платформ, но именно я со своего ПК удалил эту проблему целиком и полностью. Лично у меня установлена версия Windows 10. Как на других версиях, я не знаю, но именно для десяточки я тебе сейчас продемонстрирую. Первый пункт заключается к получении доступа к диспетчеру учетных данных. И уже здесь может возникнуть проблема. А как как это делается, где этот диспетчер учетных данных найти и так далее. Многие, конечно же, пользователи Windows знают, как это сделать вообще совершенно без каких-нибудь проблем. Но лично даже я столкнулся с проблемой, а где же этот диспетчер учетных данных находится. Так вот, смотри и повторяй за мной. Нажимаешь сочетание клавиш окошечка и S на клавиатуре на твоей и здесь прям-таки в поиске вводишь диспетчер и тебе сразу же появится вот такая вкладочка, как диспетчер учетных а, данных. Нажимаешь на нее и ты сразу же заходишь туда, куда э, нужно. После чего тебе необходимо нажать на учетные данные Windows и уже когда ты будешь находиться вот в этом вот окне, тебе нужно обратить внимание на такие общие учетные данные, э, как вот те, которые заканчиваются на 3201. Это очень важно, да, и это в большинстве случаев э, так и выглядит. После чего ты просто-напросто нажимаешь на конкретную учетную запись, например, вот сюда вот, да, и нажимаешь удалить. Я, естественно, сейчас удалять ничего не буду, потому что у меня уже здесь все обновлено как надо, и все уже все вот эти вот у меня учеточки, они а, рабочие. У тебя же, скорее всего, а, их также будет достаточно много, несколько штук, и все их желательно просто-напросто а, удали. Порядка около 10 штучек точно надо будет удалить, да, просто-напросто нажимаем еще раз вот сюда, а, кнопочку удалить, нажимаем следующую, удалить, и нажимаем еще одну, удалить, и так далее, пока у тебя вот этот список а, не будет пустым. Но будь очень осторожный, внимательный, не удалить чего-нибудь лишнего, только лишь те надписи, только только лишь те учеточки, которые заканчиваются на 3201. Смотри внимательно, да, и потом, чтобы не было такого, что братишка Scratch, ты чё мне подсказал? У меня теперь ни хрена ничего не работает. Ребят, смотрите внимательно и удаляйте только то, что я говорю. Лишнего не, не нужно удалять. Ну и после того, как ты проделаешь серию вот этих вот операций, которые я сейчас подсказал тебе, ты должен будешь войти в игру без каких-нибудь проблем. Да, я не спорю, что это один из нескольких способов да существуют и другие проблемы по которым мы не можем войти в свою учетную запись в sea of Diff's. Поэтому, если тебе данный способ не помог, то смело можешь идти искать информацию немножечко, на, э, немножечко в других источниках, да, на другие темы. Ну, а если тебе это помогло, то тоже напиши мне в комментариях, подскажи, да, и чтобы мне понимать, как насколько распространена эта проблема вообще и в принципе. Также пиши, с какими ты еще проблемами сталкиваешься в игрушечке Sea of Thieves, мы с тобой это, конечно же, непременно обсудим. Также не забывай, пиши мне, предлагать, какие бы ты еще хотел увидеть игры на моем канале, братишка Scratch прислушается и, возможно, в ближайшее в дальнейшем времени тобой предложена игра окажется на моем канале специально для тебя. Ну что ж, надеюсь я тебе помог, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение конечно же следует!